Вячеслав, ну а вы что собираетесь сделать с материалом? Направлять его в суд? Да. Протокол составить? Uh -huh. Согласны, не согласны, Вы напишите. Uh -huh, обязательно. А вы не полномочны прекратить дело? Как должностное лицо, появилось, в котором находится данный материал? Полномочный. На что нам мешает? Указание свыше. Угу. Указание свыше? То есть указание свыше вышестоящего руководителя. Оно превыше, чем федеральный закон и права интереса интересы граждан. Интересно. Просто вот я уже вижу, как основание прекратить э, за отсутствием состава административного правонарушения. Ничего не видно. вообще не знаю, Давайте, пожалуйста, про этот видео. Что? Про это? про про Процессу. Процесс. Просто говоришь, что они при... при Проничеве все подписываются. Ну, хорошо, хорошо. И, И что, что Проничев расписался? Да. да что он знакомлен? Да. Проничев? Проничев, А да. Проничев – это лицо, которое, на, которое возбудили? На котором участке были, право где правонарушение было совершено. Угу. Позвольте. Позвольте. А, что? Позвольте материал. Вынеси решение, надо отказать заподеление. Прекратим, не вынесся тогда. Прекратим, я же говорю, надо прекратить производство. По делу. Угу. Все основания. Ну, все тогда. Да. Так, тогда да. под, расписку под расписку возвращаем. Да, мы заберем автомат да. охолощенные да. документы. Так, вот. так, бумажные И бумажные можно бумажные. в вашем присутствии его осмотреть перед тем как мы его заберем, все потому что, что док выяснится, что он <свят> боевой. Боевой? <свят> <свят> ну а вот вы знаете, все бывает. <свят> ну это <свят> что у нас это? А к сзади завали? <свят> вот ну, да. Да, да, давайте распакуем его. Да, это будем распаковывать. Да, мы все будем распаковывать, конечно. Магазин распаковывать, конечно.